Это Это же продукт плейсмент. Да ладно. Placement. Да пусть всегда стоит. Здравствуйте, уважаемые! Сегодня закрываем, или прикрываем, точнее сказать, серию сенсоевских выпусков. Готовим лапшу кирияки. Здесь будет пшеничная лапша с особым соусом. Для чего нам принадобится? 300 грамм куриного филе в рецепте в оригинальном 250, но мы взяли 300. Абсоси тракториста! Ау! Добавим немного шриранча. Одна морковь, два стебля сельдерея, одна луковица ну и масло. Первым делом скрываем коробочку. Коробка наборная. Здесь, как всегда, у нас будет лапша. Соус терияки. И, как всегда, кунжут для украшения. Здесь будет где-то на 3 порции. Я думаю, то что мы увеличили объем мяса, будет точно на 3 порции, хороших порций. Теперь приступим. Первым делом запускаем лапшу удон, пшеничную лапшу варится. Кипящую воду. Варится она, черт побери, будет 11 минут. За это время у нас как раз Обжарится овощи и мясо. И же мясо отправляем мариноваться на 15 минут. Одну треть соуса отправляем в куриное филешечку. Пусть оно пока помаринуется. Будет смачно. Будет. В соусе терияки у нас соевый соус Вино столовое, сухое красное, уксус рисовый, крахмал кукурузный, соус устричный, свежий лук, чеснок, соль, сантовая камедь, консервант, сарбат, натрия. Все, что мы любим. Ставьте лайки, если облизываете пальцы. Ну что ж, поехали. Теперь пусть помаринуется. Чуть-чуть разогреем обычного подсолнечного масла. И отправляем на него обжариваться овощички. Буквально по 3-4 минуты мы это все обжарим, потом добавляем также мясо за соусом и потом докидываем лапшу. Итак, вот, лапшу мы слили, да, поднаезжаясь. Под вот. Обжарилась. сейчас мы ее чуть-чуть на подсушим, добавляем еще одну треть соуса. Основные ингредиенты у нас уже готовы. Собственно, и готова наша последняя сенсоевская лапша. В общем, четвертая лапша из коробки от сенсоя. Пшеничная лапша с курочкой. Mm. Под соусом терияки. мазурфака. Mm. Немножко шаранче. Хорошо чувствуется, да? Ой, Слегка. Ой, ой. Но, но, но не, не слишком жестко. Отлично. Ровненько. Ровненько. Кунжут. Красиво. Вот чем, чем хороша вот эта коробочная лапша, хоть она и дороже выходит, если брать отдельно лапшу, отдельно все остальные ингредиенты в коробке, тем, что кунжутик в комплекте. Ну да, все в комплектике. Четенько. Курочки долбанули побольше. В общем, вся. Свинцоевская лапша в коробках рекомендуется к употреблению. Готовится все быстро и просто. Самой сложной из всей линейки была под тай, потому что там были креветки, проростки бобов. Их чуть сложнее найти. Ну, в принципе, в Ашане и в красном драконе я их тогда нашел, приобрел тоже. Яки-соба, Паттай, Чапче и вот тереяки. В общем, закрыли линеечку. Вкусненько, сытненько. Здесь вот 3-4 порции было указано на упаковке. Ну, по факту, это и есть три хороших порции. На трех здоровых мужиков. Мы на двоих сейчас это заточим и нам будет офигенно с господином оператором. Кстати, мы эволюем с коронавирусом с помощью. С2H5OH и H2O. Только так мы победим его. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео, смотрите другие видео с канала. И много-много-много комментариев. Дастлиш вам, дастлиш. Пока.